Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я менеджер киевского офиса агентства Папалех по трудоустройству за границей. В Инстаграме очень часто приходят приходят вопросы по поводу актуальности вакансий, поэтому мы решили сделать короткий экскурс по странам, где есть актуальность, где актуальные программы всегда. Из таких стран мы можем выделить Польшу, Словакию, Чехию, Прибалтику, также из более дальних стран, это Швеция, Израиль. По сезонным работам также еще актуальна Турция, Хорватия, Албания, Болгария. А также хотелось бы напомнить вам о том, что у нас 17 офисов по Украине. И по поводу актуальности, по поводу дополнительной информации по программам вы можете обратиться к офису, к менеджеру того офиса, в котором вы живете, и актуализировать те программы, которые вас интересуют. Также у нас есть горячая линия, по которой, по которой всегда можно связаться с менеджером, который вас проконсультирует и предоставит вам всю необходимую информацию. Ниже мы предоставим вам информацию на сайт, где есть все актуальные номера телефонов и города, в которых есть наши офисы. Спасибо, что уделили ваше время. Всем пока!